Добрый день всем, кто присоединяется. Спасибо за интерес к Экспертно-аналитическому клубу. Попрошу на первом этапе все, кто не является спикером, выключить свои микрофоны. А видео на самом деле можете включать, нам интересно на вас посмотреть. Да, мы рады всех видеть, как будто это как будто это старые добрые времена до да, коронавируса, когда мы все можем встретиться вживую в, в пресс-клубе. Я кстати, понимаю, Антон, уже в следующий раз мы встретимся уже в новом пресс-клубе. Э -э, да, будем надеяться, что в следующий раз э -э, мы встретимся ну, в новом пресс-клубе. Да. Ну, не весьма того, будет, это в следующий раз, через несколько недель или через несколько месяцев, но в любом случае... Ну <Новое с> да. Новое помещение нас ждет. Это не нужно будет наконец-то подниматься по всем этим лабиринтам. Да, не нужно, на шестой этаж больше не нужно будет подниматься. Нужно будет подниматься на какой этаж? На третий этаж, но там с лифтом. Да здравствует инклюзивность. Наконец-то. Наконец-то наше помещение будет соответствовать нашим ценностям. Да. Так. Uh, так. Mm. У нас нет еще одного спикера, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Вижу. Насколько я вижу, у нас сейчас нету Павла Белоуса, остальные все. Uh, уже Павла Белоуса существует. нету. Давайте дождемся Павла, и тогда ä, будем начинать. Uh, Нет, коллеги, так красиво на фоне пресс-вола сидите, что я уже жалею, что я там на фоне надписи «Сатио то не сел. Мы стараемся, мы стараемся брендировать, да, даже в условиях коронавируса. Да, нормально. Ладно, кто не успел, тот опоздал, переезжать уже не буду. шатко Валкой настроили связь. Да, со счастью, кажется, все хорошо, и это главное. Я вот тут пока листаю значит, видео наших гостей в поисках Павла. Вижу, что у нас так много людей, которых я рад видеть. Которых. О, а вот и, а вот и Павел подключается. Прошу принять. Привет, Таня. Когда можем начинать, Антон? Да. Э, с... Сейчас начнем. Ну, добрый день. Приветствую всех, кто э, к нам присоединился сегодня на вот эту вот уже вторую э, онлайн-встречу экспертно-аналитического клуба. Э, э, для тех, кто с нами в первый раз, э, э, я хочу напомнить главное правило экспертно-аналитического клуба, э, правило Chatham House Rule, которое мы теперь используем по предварительному уведомлению. То есть, э, э, если вы хотите сказать что-то, э, что вы не хотите, чтобы было процитировано э, с вашим именем, Пожалуйста, перед тем, как вы будете это говорить, уведомите нас о том, что вы хотите использовать это правило. Мы записываем это мероприятие, но для таких реплик у меня есть удобная функция поставить запись этого мероприятия на паузу. Да, поэтому все, все, все, что вы захотите сказать сказ или прокомментировать, или задать какой-нибудь вопрос, который будет очень персонально, вы не хотите, чтобы он фиксировался, главное, предупредите, и Антон все э обеспечит э безопасность вашего высказывания. Да, ну и э присутствующих на этой встрече журналистов, э в случае, если такие реплики будут, то тоже прошу не цитировать э автора реплики. Э Тема наша сегодняшняя – это COVID-19 в Беларуси, реакция общества. И я, наверное, передаю слово Вадиму, нашему сегодняшнему модератору. Да, спасибо, Антон. Еще раз всем добрый вечер. Если вдруг у нас есть те, кто не знакомы, меня зовут Вадим Можейко, я аналитик Беларусского института стратегических исследований, что видно. И, действительно, сегодня мы собрались поговорить о том, как э, эпидемия коронавируса повлияет на белорусское общество. Э, понятно, что на последние недели и месяцы все обсуждения так или иначе к э, ковиду сводятся, э, и много говорим про его политическое влияние, э, много звучало, безусловно, э, про, э, собственно, систему здравоохранения, каким э, там это приводит к проблемам, к каким может привести к изменениям. Звучали вопросы даже какие-то геополитические влияния коронавируса на безопасность. Но сегодня мне хотелось бы раз поговорить о том, как эта эпидемия влияет на нас с вами, на белорусское общество, потому что мы, наверное, проблема таких вот всех медицинских проблем, потому что они достаточно, так можно сказать, дегуманизируют человека и ставят его перед такими достаточно базисными вопросами физического выживания. Но на этом фоне, помимо всего этого, мы видим достаточно интересные процессы, и то, что происходит сегодня в белорусском обществе, мне кажется, вполне показывает в том числе какие-то и позитивные вещи, но как минимум интересные. И, наверное, чтобы подробнее об этом рассказать, я бы хотел с самого начала обратиться с вопросом к, к Филиппу Виканову и к Евгению Краснянскому, которые сегодня у нас представляют компанию «Сатио». Uh, которая, uh, по крайней мере, вторую волну своего uh, опроса уже проводила не только одна, но и вместе с uh, бюроком. Мне, uh, хорошо ли я в в Фейсбуке напоминал. Uh, действительно, опроса, посвященного как раз тому, что белорусское общество про коронавирус думает. Uh, действительно, на самом деле, очень благодарен Сати, который по своей инициативе сами этот опрос начали, потому что, действительно, это опрос, очень много, мне кажется, говорит сегодня про происходящее в Беларуси. Опрос, который я уже неоднократно цитировал в э, э, комментариях разным зарубежным СМИ. И э, поэтому, э, мне кажется, э, сейчас э, самое время спросить, э, э, помимо каких данных общих, которые кто-то с нас видел, сейчас будет шанс посмотреть э, подробнее, э, спросить, собственно, как же с точки зрения этого вопроса, как беларусское общество оценивает э, угрозу коронавируса и поведение власти, и главное, к каким действиям белорусы э, реально готовы и чего ждут друг от друга. Филипп мистер спикер. Uh, Вадим, большое спасибо за приглашение. Меня зовут Филипп Беканов. Я руководитель исследовательских проектов компании «Сатио». Uh, также от компании «Сатио» еще Евгений Краслянский. это наш CEO, исполнительный директор. Он uh, немножко дополнит мои слова, uh, расскажет немного про экономический импакт всего, что происходит. Uh, Вадим, с твоего позволения, у нас немножко слайдов есть. Вот, в которых мы можем обрисовать общую какую-то картину, да, и потом мы можем ответить на какие-то более узкие вопросы уже без слайдов. Да? Конечно. Вот. Думаю, есть логическое исследование, как без графика. Конечно. Тогда давайте я быстренько мы с Евгением ä, вам покажем ä, ситуацию общую. А, видно? Да, надеюсь, что видно. Ну, окей, вроде бы все работало. Окей, да, в двух ну, словах. Методология. Опрос городского населения Республики Беларусь, онлайн опрос. То есть, что это значит? Мы не учитываем села, мы отражаем только городское население Республики. Но наша выборка по структуре совпадает с тем, что нам говорит Белстат про городское население Республики Беларусь, по полу, по возрасту и по региональному наполнению. То есть мы построили, в принципе, не самую плохую модель нашего городского населения. То есть, соответственно, все, что я говорю и все, что я буду говорить, релевантно для населения Беларуси в возрасте 4. сохраняется, как Вадим уже правильно сказал, да, это действительно вторая волна, то есть у нас была возможность небольшую преемственность первой сохранить, и мы видим, что пессимизм насчет ситуации с коронавирусом он сохраняется даже немножко усугубляется забегая вперед скажу что сегодня нам вернулись данные уже еще одной новой волны поэтому я немножко представляю себе картину в еще более большой в более такой э, широкой динамике, и могу сказать что пессимизм сохраняется и по сей день да? то есть люди, будут, люди считают что ситуация ухудшает, э, ухудшается что все становится хуже хуже хуже таких людей большинство чего люди вообще ожидают и чего они боятся в связи с этим ухудшением и в принципе. Есть несколько, можно так сгруппировать все опасения в две больших группы. То есть первое то, что связано непосредственно с распространением болезней с медицинской системой и с вирусом, и с экономическими какими-то проблемами для страны. И вот мы видим, что… Кроме количество зараженных, которые вырастет и, в принципе, сама по себе эта строчка она не очень страшная, страшная она если люди будут при этом бояться коллапса медицинской системы. Мы видим, что на фоне экономических они тут зеленой заливочкой выделены проблемы. Эти две они настолько страшны, да? то есть если мы положим их красиво на карту, да, вот чем выше и правее, тем больше люди этого боятся и ожидают одновременно. Ось y – это они ожидают, что это произойдет, а X – это они боятся этого сами. Мы видим, что падение зарплат это самое большое опасение белорусов насчет всей этой ситуации с. На кризисом. То есть коллапс системы здравоохранения это второе опасение, но при этом экономических, вообще проблем в этой красной зоне значительно больше. Да, то есть, из самых каких-то вот неописуемых, невероятных, но при этом страшных, события это вот дефицит лекарств, который связан тоже с коллапсом, вот и потеря работы, то есть люди это насчет потери работы это наша постсоветская специфика, да, когда у нас людей до последнего не увольняют, но им там начинают зарплаты резать, например, да, вот или отпуска за свой счет отправлять, ну поэтому вот этого не опасаются, опасаются именно падения зарплат, то есть ну резюме Экономические проблемы пугают людей немного больше, чем перспектива коллапса системы. В новой волне, которую я цифры посмотрел, ситуация, картина практически идентичная. Нет никаких изменений, потому что в принципе ничего принципиально нового не произошло за последние там, две недели с момента замеров. Вот. При этом все, что происходит, в значительной степени влияет на образ жизни белорусов. То есть. Если в марте меры социального дистанцирования, которые здесь залиты зеленым, это не очень популярная история, особенно маска, то, есть, то в апреле маска — это уже половина опрошенных, носят маску. Люди стараются меньше контактировать друг с другом, стараются реже пользоваться общественным транспортом. Эпидемия, конечно же, научила нас мыть руки. То есть отсюда вывод какой? То что... Все, что происходит в серьезной степени влияет на образ жизни белорусов. Они начинают ограничивать себя в чем-то, они начинают делать то, чего раньше не делали. Вот антисептическое средство, например, у нас обрело популярность это типичнейший пример. Кроме того, по данным вот которые собирает Белгоспромбанк, мы могли заметить, что значительно выросло количество людей, которые перестали полностью ходить в магазин, например, да, стали больше заказывать онлайн. да. Кроме того, сами паттерны посещения магазинов поменялись. Это самый-самый первый замер нам показал, что люди скорее пойдут в магазин закупиться там надолго, но станут ходить в магазины в целом реже. Да? Вот такие вот истории. В чем есть еще очень интересная история, это в том, что в целом все экономические штуки очень сильно связаны с пессимизмом насчет ковида в целом. да. То есть у нас есть вот это вот показатель, да как вы думаете, что будет происходить с коронавирусом, как она изменится, как изменится ситуация. Если человек будет считать, что ситуация с самим коронавирусом будет ухудшаться, он склонен более пессимистично смотреть и на экономические вещи в том числе. Да? А вот взгляд пессимизм на COVID, взгляд пессимистический на COVID в свою очередь связан с наличием у человека близкого или знакомого, который потенциально попадает в зону риска. Да? И... Чем больше зараженных, тем... Больше люди думают про то, что у них э, в зоне риска будут находиться знакомые, друзья и так далее. И вот это уже тоже непосредственно влияет также на пессимизм, э, вот, например, в том числе по экономическим каким-то опасениям, то есть по безработице, по отпускам за свой счет, по зарплатам. Это все связь, э, ну вот, зеленым здесь люди, которые, у которых есть, которые думают, что у них есть близкие в зоне риска. То есть это тоже все связано. Ну, экономические ожидания они, да, то, о чем я говорил, есть связь с опасениями. То есть люди думают, что экономика будет восстанавливаться медленнее, если они переживают насчет развития ситуации с коронавирусом. Вот здесь я передам слово Евгению. Слышно? Нормально? Да, да, да. Ты сразу на следующий слайд, пожалуйста. Да, пожалуйста. Uh, да. нам было интересно вообще вот этот пессимизм, который у нас есть. Очевидно, что он есть и в других странах. Uh, поэтому мы, мы взяли uh, статистику, которую проводили другие компании в разных странах, uh, и uh, по, по сходной методологии, и, в принципе, задали нашим белорусам вопрос, когда когда все-таки восстановится экономика, да? Почти половина белорусов считает, что экономика не восстановится даже за год и приведет вообще к затяжному спаду. Причем это значение оно максимальное среди всех стран, которые находились вот на момент опроса, например, на 20-м 20, 20 дне с сотового заболевшего, диагноза. На самом деле это страшно. Почему? Потому что... Такие экономические ожидания, они существенно влияют на поведение людей. Вместо поездки в санаторий, вместо покупки чего-то большого, вместо того, чтобы просто взять там, кредит, какой-то либо открыть депозит в банке, человек ä, будет склонен к тому, чтобы зажать внутреннее потребление. С учетом того, э, что ожидается возможное, в том числе спад с с, э, внешней торговли, э, такие ожидания они еще больше усугубят э, наш белорусский кризис, который, в который многие уже вступили, ну, почти все вступили. Вот это видно, кстати, на потреблении каких-то ключевых категорий. Это данные не наши вопросы, это, это газпромбанк проанализировал сотни тысяч транзакций, увидел, что произошло уже в марте, данные такие не, не апрельские, относительно января-февраля. Вот смотрите, львиная доля категории, она упала на 40 и даже более процентов. Ну, что, что, что очевидно, э, выросла электроника. Это люди начали покупать принтеры, машинки для стрижки, э, какую-то медицинскую технику, очевидно, доставка еды, э, аптека. Парадоксально, дом-ремонт. Э, даже с нашими клиентами здесь мы общались, и та же Лома говорит, э, люди уехали на самоизоляцию на даче, а на даче жена, и тут скамейка. Нужно покупать, э, нужно ремонтировать. Вот, поэтому у них даже прирост трафика оказался. Автоуслуги, соответственно, наверное, тоже люди, которые захотели сами починить автомобиль, начали покупать, покупать запчасти. Все остальное в той-либо степени упало, и наверняка это падение в апреле будет еще больше. Окей. Okay. Давай, okay. Да, теперь немного про запрос, запрос общества на тот или иной ответ со стороны государства. Да. Как мы знаем, есть два. Если мы вот сведем все потенциально возможные ответы до двух самых таких простых загруппированных мнений, это будет или карантин, да, или вот то, что называется шведская, британская модель, там, herd immunity вот это все. Когда мы предлагали респондентам выбор между формированием вот этого самого коллективного иммунитета, herd immunity, и максимального ограничения социальных контактов, вот, мы наблюдаем картину, что люди все-таки больше стремятся как-то к максимальному ограничению социальных контактов, да, в этой картине. То есть, тем страшно, но ну, представить, что вирус будет свободно распространяться. Мы вопрос по методе задали, то есть там все нормально, Мы можем сказать, что действительно различия есть. А, вот и связь тоже самое. Близкие в зоне риска. Вот, если близкие есть, то ограничьте нас, пожалуйста, чуть-чуть сильнее. Если близкого нет, то можно и кардом потерпеть. Вот и про перспективы развития ситуации тоже такая же связь. При этом, когда мы говорим про максимальное ограничение социальных контактов, речь, очень важно понимать, что речь не идет про какой-то хардкорный, жесточайший локдаун, да, то есть это в первую очередь запреты общественных мероприятий, это ограничение на карантин в учебных заведениях, тут две возрастные когорты любят, это студенты и их родители, вот, то есть 18-24 и сколько там, 44 54, по-моему, такой вот. А, то есть, это самое популярное у студентов, их родителей категория. Да? То есть, жесткий карантин со всеобщим комендантским часом это не очень популярная история на самом деле. Поэтому, ну и у нас был отдельный вопрос, что вы называете карантином. Что вы, если бы мы ввели карантин, если бы вот ввели карантин, да, вот на какой карантин вы бы готовы были пойти, то такое. А, тоже не, не самые жесткие пока, были показаны не самые жесткие результаты. То есть люди хотели бы хоть какой-то реакции, да, но при этом не хотели бы получать банхамером по голове, что называется, за выход из дому. вот есть правда аномалия, да, это люди до 24 лет, которые выражают наиболее широкую поддержку именно тотальному локдауну, то есть вот у нас в среднем это 17 и 19 в предыдущем месяце, да? в этом месяце 34 у молодежи, в прошлом тоже было значимо больше. С чем это может быть связано? Ну, куча факторов, да, я считаю, что один из основных это то, из, какого, из каких каналов потребляют более молодые люди информацию, то есть для них это соцсетки, тиктоки, все вот это, да, Facebook, Инстаграм, не в последнюю очередь, да, это Телеграм-каналы. Телеграм-канал, был у нас открытый вопрос по Телеграм-каналам, ну, каким из них вы доверяете, там один из самых популярных ответов это был нефта, вот среди молодой аудитории, там в целом у нас не то, чтобы много ответов собралось, да, но общий тренд, потому что вопрос был открытый, но общий тренд можем проследить, и вот... Если посмотреть то, где берут другие люди информацию да, и вот посмотреть на телеграм, но контент нефты, скажем так, несколько отличается да, от контента других людей, которые пишут про карантин. Вот, и... Поэтому, ну и потребление из каких-то телекон... источников информации, которые более нейтральные, такие как интернет-сайты, например, тутбай, да, или онлайнер, или совсем э, успокаивающие действующие, такие как телевидение, среди этой когорты меньше. Вот, поэтому это может быть одна из причин таких переживаний э, насчет локдауна. Но при этом вот, э, сами эти люди себя не особо сильно ограничивают. Да, то есть они не соблюдают больше предосторожности, чем все остальные. То есть, скорее всего, это то, то самое. Ограничьте нас, пожалуйста, только не очень сильно, но выраженная немного более, эм, скажем, эм, жестко, потому что они просто получают информацию про из стран с полным локдауном, например, в ТикТоке и так далее. А какой здесь может быть вывод? У нас здесь есть какая история? Белорусы остаются, общая картина выглядит так сейчас. Белорусы остаются пессимистами, но если в всего этого в марте боялись, что лестница системы здравоохранения мы просто не выдержим, то сейчас на передний план выходят экономические опасения, и они вот сейчас уже прочно на первом плане замацевались. Это из свеженьких данных, которые мы из бюро опубликуем где-то 15 мая. Может, еще и отчет на следующей неделе повесим. Но 15 мая будет обновление на сайте COVID-19, это точно. При этом государство никаких особо больших активных мер у нас, как известно, не приняло, и чего люди от государства ждут, это более активных мер, в том числе достаточно безобидных, например, запрет на большие общественные мероприятия. Ну, люди сами себя уже ограничивают, уходят в добровольный карантин, это все было перед парадом, вот опрошено. То есть, ну, возможно, какие-то необязательные мероприятия не требуют от государства сворачивать экономику. Они да, требуют всех закрывать в квартирах, требуют хотя бы что-то сделать, хотя бы как-то показать, что проблема отшивается серьезной. Вот, э, то есть люди, те, кто тревожится посильнее, сидят в добровольном карантине, все абсолютно э, начинают регулировать свои доходы, готовятся к худшему. Вот, и... ну, слушай, я, вот, не очень... я хотел да. бы еще уточнить. Смотри, просто вот то, что, те данные, которые мы сейчас видим, это, в том числе, по первым двум волнам опроса, уже mm -hmm. а вот С точки зрения, mm -hmm. если ты говоришь, сейчас у вас уже прошла третья волна, а, Может, можешь поделиться какими-то еще из неопубликованных инсайдов? Есть ли вообще какие-то интересные корреляции и перемены по сравнению с первыми, первыми волнами, и стали более пессимистичны и оптимистичны, что изменилось? А, сохранение тренда. Наблюдаем сохранение тренда, то есть э, тренд на, вот, то, что экономические опасения начинают быть более актуальными, сохраняется. Э, я не успел толком проанализировать все данные, то есть э, потому что мы ну, получили мы буквально вот сегодня с утра, но то, что я вижу, как бы не, не, не говорит о каких-то серьезных изменениях как в сторону оптимизма, так и в сторону пессимизма. Сохраняется пессимистичный тренд, сохраняются опасения экономии, со стороны экономики. Насчет э, оценки государства, в целом. Наверное, «off the record» могу сказать пару слов, да? Вот, uh, chat, chat House Rule». Okay, ага, давай, uh, uh... Немножко добавлю из того, что не, из того, что еще не опубликовано. Uh, мы, uh, uh, хочу, спросить, uh, хочу, спро хочу спросить, это «off the record» или «on the record»? А, это можно говорить, я думаю, что это опубликовано будет. Okay, um, хорошо. Из тех изменений, которые, которые есть, uh, ну, начну, наверное, с интересных и забавных — это изменения в образе жизни э, в отношении к спорту. Э, сильно много людей стали правильнее питаться и готовить дома, э, отказались от снеков и от, э, то, что, от того, что мы считаем э, вредной пищей. Люди, которые занимались спортом э, в залах, перестали им заниматься, а те, которые э, делали какие-то рок на улице, стали активнее заниматься. Это, это такие вот э, изменения в образе жизни. Uh, по отношению к удаленке. Здесь... То есть звучит так, как будто коронавирус, возможно, сделает нас здоровее. <laughs> ну, а, может, а против, вот нашей может <laughs> против нашей воли. Может, против нашей воли. Тех, у кого, скажем так, бюджетный спорт, очевидно, да. А, а те, которые ходили в тренажерку, ну, блядь. Ну <laughs> вот, я, я ходил в тренажерку, а теперь бегаю по улице, потому что по улице держать дистанцию можно, а в тренажерке нет. Uh, да, и со здоровой пищей тоже большой вопрос: что причина, то есть, скорее всего, ну, позакрывались просто в которых люди раньше питались, они сейчас ну, вынуждены питаться домашней едой. А, поэтому... Ну и доходы к тому же падают. В ресторан особо не походишь, когда доходы падают. Доходы падают там кучу людей. Вот таких людей, которые раньше ходили в тренажер, а сейчас, а, сейчас пере, пере, перешли на улицу, вот таких вот меньше, чем тех, которые, тех людей, которые отказались от спорта в целом? В этом, в этом такая достаточно забавность. Потом люди, которые перешли на удаленку, как они оценивают? Большинство, большинство из тех, кто перешел на удаленку, считает, что эффективность у них поднялась. Многие хотят, хотели бы перейти на удаленку, но причем тут очень интересно такое гендерное различие. Мужчины не переходят на удаленку, называя самой основной причиной то, что они не могут работать дома из-за характера работы, а женщины, значительно чаще мужчин говорят, что я не перехожу на удаленку, потому что работа даст. Вот. Забавное наблюдение. Потом у удалёнки есть минусы, и опять же здесь мужчины и женщины разделились. Мужчины считают, что основная помеха на удалёнке – это семья, и дети, а женщина говорят, что стало больше обязанностей по дому. Это такое, такое тоже гендерное различие. А, когда говорим семья и дети, это ну, что они отвлекают, мешают работать. Да, вот, да, женщины да, да, больше да. больше боятся, что их будет отвлекать быт. Очень прикольно про дистанционное образование не забудь сказать, если а, да, да, да. Дистанционное образование это, это прямо прямо большая воля боль и наша наше на наибольшее удивление. Как оказалось, что родители оценивают готовность своего перехода к инвестиционному образованию очень высоко. То есть большую половину людей относятся к инвестиционному образованию к, к, к, к, к, к концепции, очень позитивно, и говорят, что если там возникла необходимость, мы бы могли на, на, на это перейти. При этом, когда мы правильно, грамотно задавали вопросы, когда мы попросили оценить именно белорусскую систему образования, картина была... Удручающий. Готовность, готовность белорусской системы образования к переходу на дистанционку имеет в виду, конечно. Да, да, да. Две трети говорят, mm -hmm. что они готовы. Мы ожидали ГЭПа, но не думали, что он такой большой. То есть, если я, если я правильно понял, Евгений, то есть родители сами готовы, но они не видят такой готовности со стороны системы образования, так? Да, да, можно, да, можно так сказать, совершенно верно. Причем, там, ну, когда они говорят «готовы», это в том числе с технической точки зрения, то есть затруднения есть только у 20%, и они чаще всего связаны с тем, что там просто комнаты нет у ребенка. Вот, поэтому, да, в гипотетической ситуации, что у нас система образования внезапно бы вот так вот была готова переходить, я думаю, у нас бы не было проблем со стороны общества. Да, то есть снова, снова, снова есть разрыв между, между готовностью общества и готовностью системы образования. Действительно интересно. Если я так понимаю, по слайдам, тогда, наверное, примерно все. Ну, да, у нас есть, есть еще два: ну, там три буквально слайда, может, Андрею Стрижаку не будут интересны. Это про активность людей и бизнеса в поддержке ну, инициатив, посвященных борьбе с COVID. Вот. Мы можем их просто показать. И, ну, вот, мы задавали вопрос, что считают самым важным, да, то есть это, как ни странно, вот то, чем занимается, занимается вот, байковид и другие инициативы, да, вот, ну, потому что помощью пожилым, насколько я понимаю, занимаются меньше всего, да, напрямую. Андрей, поправьте меня, если я не прав, я, возможно, путаюсь. Андрей, вы на мьюти. Да, по поводу помощи пожилым, я могу сразу сказать, что есть несколько инициатив волонтерских, которые тоже занимаются этой закупкой. В частности, вот в Гомеле есть э, группа, которая называется «Маленькие солнышки», они занимаются именно помощью пожилым. Их достаточно хорошо идут сборы на моло-моло. Вот, поэтому, как бы да, э, если прокомментировать, э, ну, я уже так <смело>, смело взял слово, может быть, немножко пройдусь по этим столбцам, если вы не против, Филипп. А, да, пожалуйста, я думаю, что органичное думаю, да. развитие беседы. Вполне, да, со совмещением, мне даже не придется передавать слово Андрею, Андрей сам подключается, отлично, давай. Значит, смотрите, сбор средств и покупка аппаратов ИВЛ для больниц, это, на мой взгляд, такой больше результат информационной волны, информационных потоков, в которых люди прибывают, которые понимают, что важное количество ИВЛ, они должны быть обязательно, потому что человек, который на них попадает, вот он у них нуждается очень... Сильно и экстренно. Но надо помнить о том, что по официальной статистике Минздрава у нас 2200 аппаратов искусственной медицины и еще больше 3000 так называемых наркозно-дыхательных аппаратов, которые тоже можно использовать в профиле лечения ковид мании и прочего я думаю что вот этот момент он как бы такой больше медийный чем э, отражает реальную потребность э, системы здравоохранения по крайней мере из всех доноров с которыми мы работаем часть конечно занимается закупкой и Но чтобы вы понимали один аппарат искусственной вентиляции легких это около 50 тысяч долларов и за эти деньги как бы ну во-первых их надо собрать во-вторых за эти деньги можно купить много чего другого что тоже очень важно и нужно больницам Третий пункт интересный – размещение медработников в гостиницах для минимизации контакта с близкими. По этой теме тоже есть инициативы, которые работают, э, приюти героя называется. Вот, и там тоже есть своя собственная движуха, но тут проблема в чем? В том, что многие гостиницы, э, государственные в том числе, очень сложно подходят к этому вопросу, потому что непонятно, каким образом будут компенсироваться расходы этих гостиниц из госбюджета и как это все будет выглядеть. Ну и плюс Беларусь, к счастью, на мой взгляд, миновала вот эта ситуация хейта а, потенциальных носителей ковид, которыми являются все, без исключения медики сейчас в нашей стране, а, но тем не менее есть определенные проблемы с тем, что вот как дезинфицировать потом эти помещения, как вообще действовать гостиничным сотрудникам, и четких инструкций, к сожалению, тоже не очень много, и а, весь мир сейчас с этим столкнулся и пытается дать ответ на эти вопросы. Тут мы видим четвертый, четвертая колоночка, наша родная, это Байковид-19 как раз работает в этой теме, сборное средства защиты для медиков социальных работников. На данный момент уже больше четырех десятков таких сборов только на площадке моло мола Я знаю, что ведутся сборы еще и напрямую на карты, самими медработниками тоже, они там как-то свои собственные отделения пытаются обеспечить. Вот, поэтому э, меня радует то, что люди считают это важным, это в пятерку самых важных, конечно, входит. Сбор средств на тесты для идентификации COVID. Сложная тема для меня, на самом деле. Мы тоже много раз командой нашей рассматривали вариант э, сбора средств на такие тесты, закупку таких тестов, но пришли к выводу, что сам тест, который имеет практически 30% ложноположительных, ложноотрицательных результатов, он э, имеет такую себе ценность э, в плане выбора, что мне купить, или купить там десяток респираторов, или купить десяток этих тестов. Причем, как бы, ну, они достаточно дорогостоящие и, по большому счету, дают только какое-то понимание человеку о правилах самоизоляции, потому что фактически наша медицина сейчас работает только с тяжелыми ковидными, остальные болеют дома. И, ну, не знаю, это больше для собственного спокойствия, что ли, поэтому... Ну да, как минимум, так, как минимум тест точно, точно, как бы, сам по себе тест не вылечит, а респиратор, а... наверное, может защитить, как минимум, да. Да, и вот этот момент, конечно, такой, что человеку хочется знать, конечно, что происходит с ним, но, тем не менее, специфического лечения коронавируса не существует нигде, его не лечат нигде в мире. Лечат только последствия, которые возникают от его воздействия на человека. И поэтому, если у человека пневмония двусторонняя, осложненная коронавирусом и вызванная коронавирусом, то понятно, что как бы лечиться он должен в условиях стационара. Если же у него легкое, легкое течение происходит, и он видит симптомы, он просто должен изолироваться, отселить своих родных и близких, не знаю, на дачу, как вышло, например, со мной, что сейчас мы сделали такой примитивный вариант на тот случай, если я стану носителем или заболею. Вот, ну, и, и... я надеюсь, что, Андрей, такого, такого не случится и за здоровье тебе, конечно, и всем волонтерам. Я только хотел, давайте, может, чтобы наша дискуссия не сворачивала в сторону обсуждения самого коронавируса и подробности, да, лечения от него и тестирования. Я бы наверное, хотел быть первым, первым человеком, Андрей, который тебя спросит кто спросит не про респиратор fp 3 а, про, а именно про людей, про то, как действительно вот эта реакция общества, потому что вы же сталкиваетесь с разными вещами, и с поддержкой, и с какими-то хейтами, которые там говорили, что вот все деньги там на моло-молы, там только с, с младшим бабариком обогащаются, тем остальным. Тем не менее, какие вот выводы о, о реакции белорусского общества ты, наверное, сам для себя делаешь, и как ты думаешь, вот этот потенциал солидарности, который вы сейчас видите, что формируется вокруг вашей команды, вокруг всего остального, как он повлияет на какую-то будущую активность в белорусском обществе? Ну, на данный момент у меня есть такое впечатление, mm -hmm. ну, оно, вообще у меня по жизни впечатление, что я живу в определенном таком пузыре, который в себя включает то больше, то меньше людей. И ясно, что то, что происходит вокруг нас, оно вряд ли отражает всю картину и все воззрения белорусского общества. Но тем не менее, на мой взгляд, на мою субъективную оценку, около 300 тысяч человек сейчас в этом пузыре с нами, как минимум это все медики. Это та часть активных волонтеров, которые помогают, по моим подсчетам, это порядка 5 тысяч человек по всей стране, которые так или иначе заняты этим процессом. И это наши жертвователи. И вот учитывая то, что получается собрать такое количество денег, такое количество помощи, это показывает, что даже эти 6%, которые мы сейчас, которые, точнее, вы, наверное, не видите, я вижу, это спонсорство инициатив или волонтерство со стороны респондентов, 6%, -6 человек опрошенных, да, помогали, а 94%, соответственно, не помогали. То эти 6% — это очень большая сила, тем не менее, несмотря на то, что они меньшинство, во многом, потому что, я думаю, это представители бизнесов. У бизнесов достаточно четкое понимание, что помогать нужно и что во многих ситуациях... От того, как будет работать система здравоохранения, зависит насколько быстро бизнес выйдет из кризиса. И вот я вижу, что здесь харека на первом месте. Это абсолютно логично и абсолютно понятно, потому что и бизнес, связанные с харекой, очень связаны с потоком клиентов, если границы будут закрытыми а есть такая опасность, что даже после того, как Евросоюз начнет открывать внутренние границы, белорусские границы, к сожалению, будут закрытыми, то этот бизнес просто окончательно ляжет. То есть они сейчас очень плохо себя чувствуют, но если это будет продолжаться, то это будет еще хуже. Вот. По поводу промышленности, скажем честно, я больше сталкивался, наверное, с информационным... С информационными технологиями э, предприятиями которые нас поддерживают Но промышленность тут тоже как бы понятно потому что если будут болеть работники заводов э, то промышленность не сможет работать и как бы, все тоже взаимосвязано вот ну хорошо смотри а вот э, те вот сейчас говорю за 300 тысяч человек которые так или иначе engage в это взаимодействие вокруг байковида в частности Наверное, их можно представить еще больше, потому что кто-то в других компаниях, кто-то какую-то непосредственную помощь, мы не знаю, может помогать просто врачу, который его сосед. Как ты думаешь, что с одной стороны можно такие одной стороны можно представить, что завтра они там все после эпидемии выйдут и будут активистами, будут что-то делать на благо общества, но что они привыкли? А с другой стороны, можно представить наоборот, что эпидемия пройдет, и все такие выдохнут, выгорят, устанут от активности на долгие годы, и наоборот ничего не будет. Какое у тебя ощущение? Насколько ты видишь в этом потенциал какого-то дальнейшего действия, потенциал каких-то изменений в, в, в мышлении людей, в их подходе к жизни? А, а насколько это какой-то вот ситуацион, ситуационный порыв, который меня вряд ли что-то изменит? Как ты видишь? Ну, мой взгляд в этой ситуации такой. Я считаю, что человеку, который живет в белорусских реалиях, очень не хватает опыта побед. Очень много ограничений, очень много ситуаций, когда мы живем в очень жестких рамках, за которые мы не можем выйти, а в этих рамках далеко не каждый может себя реализовать той степенью, которой хочет. И сейчас вот такое вот, несмотря на то, что это очень сложное время и для общества, и для медицины нашей, это время возможностей. Время возможности показать себя с какой-то другой стороны. Я вижу по нашим волонтерам, которые участвуют в, ком в компании, они э, люди, которые так или иначе реализовались в разных других сферах, но вот сейчас у них есть возможность такой как бы... Реализации своей мечты. Человек, например, всю жизнь мечтал заниматься закупками или всю жизнь мечтал возить помощи, получать вот эту энергетику позитивную от людей, которым он помогает. И сейчас он в этом участвует, ему это по кайфу, ему это нравится. И мой взгляд в том, что, возвращаясь к опыту побед, я уверен в том, что опыт побед – это то, что не забывается. Потому что, вот если переводить немножко на такую ситуацию, когда разговариваешь, разговаривал раньше с пожилыми людьми, пережившими войну, именно в качестве военнослужащих, они говорили, что это было очень жесткое время, очень тяжелое, очень полная опасности и испытаний, но самое интересное, что у них в жизни было. И потому что они были вместе, потому что они достигали каких-то конкретных задач конкретных, побеждали и очень хорошо это запомнили. То же самое я ожидаю от этой истории. Те волонтеры, которые участвуют сейчас в этой компании, наверняка будут помнить этот пример как пример эффективного взаимодействия с другими людьми как пример очень большого прокачивания скиллов по достижению конкретных задач, конкретных целей. И те связи, которые сейчас формируются между этими людьми, они будут устойчивыми, на мой взгляд, потому что в большинстве случаев, тем не менее, хоть и мы говорим о массовом движении, о том, что новые люди приходят в процесс, я вижу, что во многих городах ключевыми персонами остаются те же самые гражданские активисты, которые раньше как-то активничали, они просто перепрофилировались. Вот я тоже такой пример, я как бы, ну... Понятно, что я волонтер, что там я очень давно занимаюсь этой всей историей, но я не занимался конкретно помощью белорусскому здравоохранению. Сейчас я перепрофилировался. И такое происходит во многих городах, и вокруг этих людей сформированные костики активистов, они могут начать влиять на, на ту ситуацию, которая там у них есть на местах. И я в целом позитивно смотрю на, на этот момент. И отвечая на последнее, что хотел сказать, отвечая на вопрос про выгорание, очень важно, как ты заходишь в этот процесс, чтобы понимать, как из него выйти. Есть, конечно, негативные примеры, когда люди очень быстро вскочили, взяли на себя большую ношу и достаточно быстро точно так же из процесса и вышли, потому что ну, перегорели, потому что слишком много времени это отнимало и слишком большая была нагрузка. Но если правильно рассчитать нагрузку, вот как, например, наша компания работает, мы ну, сегодня 48-й день работы компании. Я понимаю, что может быть, выгляжу не самым лучшим образом сейчас, но я не выгляжу как человек, который вот сейчас упадет и умрет. Мы все-таки как-то научились работать с этим, и это тоже очень важный момент. Если мы качественно зашли и качественно выйдем из этого всего процесса, то мы выйдем сильнее, а не слабее. Спасибо, Андрей. Мне очень понравилось это вот... Сравнение с таким, с таким военным опытом, ветеранским, наверное. Может быть, может быть потом мы увидим, не знаю, движение ветеранов ковида, ветеранов и это действительно будет каким-то интересным феноменом в, в белорусском обществе. Вадим, добавить а -а -а. можно к этому? Да, да, я, конечно, конечно. Можно? Или похоже? А, да, вот, конечно, можно. Я в двух словах буквально. То есть, ну, а, Андрей очень правильно рассказал про какие-то вот, отдельные, активные элементы вот всего процесса, да, про людей, которые именно сейчас занимаются вот, волонтерством, помощью. Все верно. Я могу в не обществу подложить, а, как это все может теоретически развиваться. То есть, де-факто, есть как бы три сценария. вот и. Зависит очень сильно, в том числе, от реакции государства, какой из них у нас произойдет. Ну, один из них у нас невозможно... Ну, это сценарий сплочения и солидаризации, да, вот, ну, общества на фоне происходящего вот, кризиса. Второй сценарий – это полнейшая общественная атомизация, то есть то, что у Гоббса было названо «Война против всех против всех», да, когда ничего, ну, все очень плохо. И поляризация по какому-то определяющему признаку, да, когда мы группу какую-то находим и ненавидим, за то, что они нам ковид принесли. У нас вот этот невозможен, поэтому в двух словах про два других варианта. То есть то вижу в Беларуси огроменный просто потенциал для солидаризации и сплочения, потому что у нас очень гомогенное население, которое друг от друга сильно ничем не отличается, да, вот, и в целом оно не... Ну, учитывая, что переживания у нас в основном экономические, да, то даже если будет такая... Ну, Кризис и ее потеря вот контроля над экономическими какими-то инструментами приведет, в худшем случае, к панике образца 2011 года. При этом э, солидарность с людьми, которые борются с covid наверняка никуда не денется. Да? Вот, э, и здесь какой прикол, то есть какой мобилизационный потенциал да, у этого всего, вот, пропадет ли это или не пропадет, очень сильно зависит от реакции государства, которое у нас любой низовой инициативы по традиции опасается что если вдруг будут какие-то попытки, ну, как-то... Вот, это, вот эту вот солидаризацию без государственного одобрения, условно говоря, то есть ну, COVID про него там в СМИ особо не говорят, государственные, насколько я знаю, то есть это не поддерживается прямо в генеральной линии партии. То есть, если вот будут какие-то попытки это все задушить, остановить, то, возможно, это все продлится и ну, накопится очередной такой виток раздражения в обществе, и все это выйдет из-за пределы ковида и всей этой истории, но это очень маловероятно, если... потому что мне кажется, что... Сейчас я понимаю, что это работа на благо всех абсолютно. То есть даже если они это формально не поддерживают люди, которые в государстве решение принимают, то надеюсь, что не станут останавливать. Ну и второй вариант ⁇ это атомизация, которая у нас тоже теоретически возможно. Если у нас действительно коллапснет, например, там, система здравоохранения, я в это вообще не верю. Да? Тогда абсолютно непонятно, что будет, потому что вот несмотря на объединяющий... Да, какой-то потенциал у кризиса, у этого кризиса и от того же Хавьера, когда все объединились, да, и начали э, друг другу возить чай в поле э, и бензин подливать, да, людям, которые застряли за городом, есть принципиальное отличие. Хавьером заболеть нельзя было, да, то есть и когда он, если у нас действительно коллапснет система здравоохранения настолько, что люди будут видеть, что уже все просто, вот не справляемся, да, что болезнь очень опасная, люди, ну, там, погибают, да, и нет какого-то контроля на ситуации, то тогда может э, вот эта вот опасность именно подцепить эту очень вирулентную болезнь, э, выступить как такой как катализатор атомизации. Это вот два потенциальных варианта развития событий с точки зрения общества. Лично я верю в солидаризацию. Хочется верить. Я бы хотел еще уточнить у Андрея. А действительно, я вот, ну, по, понятно, очевидная вещь, что мы смотрели там, видео то, с э, радио Свобода, который делала в этом формате Морква. А было вообще какие-то кейсы государственных СМИ, может быть, региональных, может, еще каких-то, которые как-то с Байкопедем взаимодействовали, и был ли такой опыт? Ну да, безусловно, мы достаточно много сюжетов про нас выпустили на ОНТ, там три или четыре сюжета было. Единственное, что, конечно, был нюанс в том, что название компании не называлось, и там не с первого раза были показаны вообще там Галерея не складовая, но, насколько я понимаю, у них такая политика в отношении очень многих и бизнесов, и вообще инициатив, они особо не, не светят эти названия. Не знаю, почему так, но вот такая вот ситуация. У НТ, да, активно насчет других медиа были попытки взять интервью, я отдавал интервью всем, то есть у меня политика такая, что как бы мы работаем с государственными, с негосударственными СМИ и даем комментарии, потому что наша работа транспарентная, открыта, и цель ее достаточно прозрачная, это помощь медикам. Вот, она не несет каких-то задач и целей, которые были бы направлены там, не знаю, на какие-то достижения политических дивидендов. Вот, поэтому мы работаем со, со всеми медиа и ну, кроме ОНТ я как бы так вот конкретно не могу сказать что с кем-то у нас наладились такие четкие хорошие отношения э, рабочие когда бы они приезжали и делали такие съемки Поэтому вот это, наверное, все-таки не а, алгоритм, а инцидент, и да, а, я могу сказать о том, что государственные СМИ с опаской к этому относятся, ну, потому что мы не, не, в часть, не часть государственной системы, про Белую Русь пишут, там, про БРСМ пишут, про всякое такое, вот, а про нас особо-то и не пишут. Ну и ладно, про нас пишут все остальные, зато вот, поэтому вопросов особых нет. А, насчет того, что Филипп сказал, да, действительно есть такая, есть такая ситуация, что власть, безусловно, может в любой момент начать делать так, чтобы наша работа была невозможной, но на данный момент я должен сказать, что в целом тот уровень взаимодействия с Минздравом, который есть, тот уровень взаимодействия с Министерством иностранных дел, который у нас сформировался, показывает, что это сотрудничество возможно. Мы работаем, например, с тем же самым посольством Беларуси в Варшаве, вы видели, наверное, информацию о том, что мы передавали с их помощью аппаратуру от диаспоры, которая диаспора собрала деньги и купила. И это как бы тоже такой вот очень хороший звоночек для нас о том, что мы можем работать и мы показали себя, они показали себя. И в целом, я думаю, что стороны довольны таким взаимодействием. Спасибо. Спасибо, Андрей. Тогда еще был у Евгения какой-то комментарий, или мы тогда будем двигаться дальше? Я, я очень короткий комментарий сделаю по поводу солидаризации. Множество исследований проводилось в самых разных темах, которые говорят о том, что когда человек начинает делать что-то маленькое и простое, э, вероятность того, что потом он будет делать что-то по этой же теме большее, оно, э, оно сильно выше, чем если сразу человека попросить о чем-то большом. Поэтому э, даже с такой с психологической точки зрения, по идее, если не будет какие-то супер вот, или жестких действия со стороны государства, э, подобные инициативы, они неизбежно приведутся к витализации общества. Uh -huh. Спасибо, спасибо, Евгений. Uh, так, наверное, хотел бы еще вот У нас есть. Мы сейчас говорили, когда да, с, с Андреем например, компания, которая занимается непосредственно uh, меди, медицинской помощью, то что касается ну, тогда, вот респираторов, ПП3, все остальное. А uh, легче, чтобы завернуться до до Павла Беловуся, было uh, Паш, ты кормишь компанию Одна, якая с одного боку не, ну возвращение там COVID, безмогна, не занимается такой непростой, это допомога медикам, але, при этом так старт-компания был шильно связаны с коронавирусом. Это хотел, как ты короче, рассказал и про про компанию Одна, на началася, и про то, как ты бишь эту реакцию громадства. Ну, так само в тем леку, как бизнес-оулсы, потому что, если бы любаясь, марчу в ангажеванности права с масками. Да, я, я, я дя, дякую, Вадим. Я спочатку дадам вось до минулой размогу. Мне подается, что у вся эта история э, с коронавирусом показала э, всё-таки, что у нас есть громадская супольность и там шмат мы чури, что а где наши громадские организации, а где что, а никого нема, а кто что робить. Але мы бачим, что процедурники абсолютно разных инициатив э, организации обгяднались и робят агульную справу. И, ну, и это показывает, что вся эта инфраструктура, которая шмат годов творилась, инициативы, организации, тренинги, оно пошло не дарма, потому что выросли лидеры, выросли люди, которые могут в ну, такие отказный момент брать на себя отказность и, и делать с оправдой серьезные важные справы. Иное, что я зауважу, мне подается, что эта вся история будет классным досвидом вот, для активистов, бо он дал во-первых, на упрост процовать не только там с фондами, не грантовыми структурами, а с белорусским бизнесом, что реально вот эта компания показала, что можно процовать на внутреннем рынке с, с случайными людьми, какие не хвяруют с бизнесом, которые приходят и говорят, чем да что заработать, и мы пока и так показывает, как бизнес на себе начал брать вот эту социальную отказность и 10 на пропану выреаговать худка, 10 сам починать свои справы. Mm. Про компанию далее я вот на, сво на своем прикладе с покажу, что мы сутыкнулись с такой ситуации с двумя ситуациями. Первая падение там выручки прикладно на 50-60% и думали, что работать. Как бы. Люди не идут у крамы, люди сидят, э, супрацованники сидят без працы. И вот мы одни там с первых э, придумали эту историю, что будем э, шить э, маски. И я могу сказать, что первые два-три тыдни, когда мы запустили компанию, и они помогли нам Э, э, э, три, три моменты э, да помогли нам, по-перше, загрузить працей э, нашу вытворчасть, по-другое, э, э, звернуть увагу эффект для крамы, про ее почули люди, якие не чули, и по-третье, отримать позитивный эффект от тех людей, которые уже давно были с нами. И, э, и все это у вынеку спрацвало. И нам на корысть, ну и по четвертое мы зарабили все-таки добрую справу и отримали просто колоссальный фидбэк и от звучайных людей, и от наших покупников. Э, при этом самое интересное, что на 100 тысяч подписантов наших соцсеток я себя проанализовал, прикладно поудельничали у компании те, кто охверовали гроши. Это до тысячи человек. фактично мы оцениваем нашу аудиторию прикладно у 100 тысяч человек. С этой аудитории только 1%, которые реально зарабили кроки, перелечили, там, умовно кажущие, 5 рублей, Рублю. Ну, про, это еще раз доказывая и по минулым акциям, что фактично рухают процесс и робят справу в лучшем выпадку 2-3%, а звычайных это 1% людей, ну, которые начинают некую активную справу робить. Вось. про компанию ГОДНО... Когда Класс что-то кладнет, Ты с одного боку, так, ахварованье забили один отсоток, але разом с тем мы отсотка хапила, как загрузить вашу працу, как все... Але это помогло нам и самим процовать и и, и тым леку корыстная справа, так, так. Ну, это важно, что вы гадага отсотка хапает, Так, так. И э, пара компанию ГОДНО мы... Амаль год рехтовали эту кампанию, и идея першасная была, что э, мы запускаем доследование, которое несколько дней назад запустили разом с коллегами с Сатио, и по выниках этого исследования далее запускаем шмат разных активностей, которые будут популяризовать его выники. Там, кто не у теме, это доследование по национальной идентичности. Но ситуация произошла и, фактически, мы должны были начать первые мероприятия в высоком этого года, уже оффлайновые мероприемства между компаний. Но ситуация сказала так, что э, мы не смогли сделать оффлайн-запуск компании, мы не смогли организовать следующие мероприятия. И требовало худко думать, либо зачастую модуляция от компании, либо переводите ее в иной формат. Ну и вот сейчас мы активно рыхтуемся и планируем там в ближайшие несколько недель запустить несколько, э, таких онлайн продуктов, какие будут тем лику далее э, все ж такие просовывать те идеи, которые мы этой компании закладали кто не у теме, вот на бай там и все расписано худка будешь шмат информации. Ээ, дякую Паша я ещё сама хотел у, хотел докладніть то да, в общем произошло такого и бизнесового плунгуледжения и плунгуледжения компании что а, а что так само встречается людей максимум был шмат так самое коммуникуешь из турного асиротку из, из из активистов Бог, будь, гэты выклик, насколько, какие могут быть справедливо долго, наступства? Бог, не только то, что изменило там, нашу работу, даже сейчас, но как что из глагола на будущее, что мы с глагола вынесем, с чем мы выйдем. Ну, э, первое, я начну с бизнеса, но на данный момент я, как бы, отшиваю все больше и больше наближение к катастрофы, потому что, как бы, вот эти заначки, некие ресурсы компании, которые заставались, и какими можно было м -м, утримливать, и они все скончаются и скончаются, мы для себя поречили, что за минулый год мы заплатили податков 150 тысяч рублей, а в там за 10 годов моей як и Пешника и компании кля миллиона рублей податку мы заплатили что мы отнимали от державы там никакую поддержку ничего да и на данный момент мы не звольнили ни одного из 15 наших субрационников але когда ситуация, какая сейчас отбывается, и этот спад покупницкой сдольности, он будет протягиваться еще минимум 2-3-4 месяца, то, все, нам доведется зачинять компанию, потому что ну, мы не вытягнем, когда реально никакой поддержки бизнесу от державы не будет. И э, э, э, это про эту тему. На кон громадянской активности в Супольце, Ну, вся эта история, она э, дала махчимость наладить коммуникации с теми помеж собой абсолютно розных э, супольностей, которые, у раннейший час, не перекрежовались, Но, мол, на кто ведал, что Оппозиционные, ну широко, оппозиционеры, оппозиционные активисты напрямую будут контактовать с Министерством Замежных Справ, с Министерством Здоровья и проблемы, агульные для всех нас, агульные для державы. Ну и таких прикладов ось я ранее сказал и про бизнес и громадскую супольность и на прикладе Бы, как зараз, артсадиба разом с оливарии а делают вот, офлайн-концерты, «Безпечный лайф», ну и таких примеров я надеюсь, будет больше и больше, как громадский и бизнес разом делают некие корыстные справы, как корыстные проекты, вот и, и онлайн. А, да, а, дякую, то дя, то дякую, Паша. А, так, правда, у нас, вось, я вижу, учатся так, дякую то, татьяна с нами, вы можете было а я так понимаю, Оля, Ольга дандова хотела задать вопрос, если я правильно понимаю. Да, вопрос можно будет задать. В таком случае Антон, когда можешь включить микрофон, и твой вопрос, welcome. Да, ну вы можете тоже сами себе включать микрофон. А, то есть все включать, окей. Окей, тогда, Оля, все Это... Да, вы, наверное, представься, потому что, думаю, не все узнали. Мне сейчас надо что-то включить или меня уже слышать? Нет, что уже слышала, уже больше говорить. А, окей, нет, я просто не то чтобы у меня срочно, я думала просто все закончат, и потом будет, как обычно, такой раунд вопросов. Есть, да, я... но выглядит так, как будто бы так и есть, в общем, мы со мной высказали, поэтому почему бы не начать, раз ты об этом написала, как раз вовремя. Хорошо, у меня три с половиной вопроса, если можно. То есть, может, представься, чтобы... А, надо представиться. Да. Ольга Трюшко, меня зовут. Да, я нахожусь в Германии и в том числе работаю редактором одного аналитического издания «Беларусь. Анализ» называется «Про Беларусь». Вот, с этой темой COVID тоже постоянно за ней слежу. В принципе, наших коллег в Германии достаточно это интересует. Тема, много кто с непониманием относится к тому, что происходит в Беларуси. У меня будут Три вопроса, еще один очень маленький про цифры, потому что я как раз вот перед вебинаром сейчас посмотрела еще исследование последней сайте, у меня там некоторые факты удивили. Первый вопрос, собственно, мне его тоже сегодня задали, я интервью давала одному немецкому СМИ, я сразу не то чтобы совсем понимала, как на него ответить, меня интересует, вот что вы бы сказали, я не знаю, кому конкретно задать вопрос, вот кто сможет ответить, меня спросили. Задать, но... да, все, все, все, тогда все вопрос, а тогда все прокомментировали по совокупности. Э, э, меня спросили, можно ли то, что называется вот этим фолкс э, народным карантином в Беларуси, можно ли это отнести по каким-то критериям к акту гражданского неповиновения? Я ответила, как смогла, но мне интересует... Я не буду говорить, как, мне mm -hmm. интересно, что вы скажете. Второе, в принципе, вопрос хотела Андрею. Вот очень рада хотя бы онлайн познакомиться. Где Андрей? Вот. Огромное спасибо еще раз за все, что вы делаете. Я очень вас всех ну, рекомендую, слежу. В принципе, этот вопрос почти уже ответили, да, моя тоже был вопрос больше в направлении, а что это все принесет, вот то, что сейчас наблюдается. Но, может быть, немножко кто-то рассказал бы про политический элемент. То есть я даже не про выборы, а про то, что будет потом. То есть у нас же был пример, ну, у нас, я сама из Беларуси, я иногда говорю, у нас, был же пример вот этих матерей, да, по статье наркотической. Это были не политически активные люди, которые, вот, по причине определенной проблемы, да, объединились и решили участвовать в выборах. То есть были там протесты в Бресте и так далее, ну, есть некоторые примеры. То есть э, кто-нибудь верит в то, что вот это вот подъем волонтерского оптимизма, может превратиться в ближайшие несколько лет во что-то околополитическое. То есть, что люди поймут, например, что не только Министерство образования не справилось со своими задачами, а есть еще другие структуры государственной группы в Беларуси, как оказывается, тоже не справляются со своими задачами. Ну, а может, мы, может быть, мы увидим каких-нибудь там матерей или, или наоборот, например, Простите, детей ковиду, у которых умер родственник, например. Ну или врачи, почему нет, если они сейчас видят, что вообще происходит, что о них кто-то забыл, да? То есть вот в эту сторону вопрос. И еще, если можно, пару примеров тоже к Андрею. Вы говорили где-то или писали, что вы сотрудничаете каким-то образом именно с Минздравом. Вот как это происходит? То есть это от вас была инициатива или от них? И какие именно формы, может быть, просто пару примеров сотрудничества? И еще два маленьких вопроса про цифры. Они меня немного удивили, Сейчас, секундочку. Эм, про коллапс системы здравоохранения. Я сравнила с данными по марту. Получается, что в марте боялись 60% коллапса, а сейчас боятся 30%. То есть два раза этот страх у людей снизился. Как вы думаете, он снизился потому, что люди просто начали больше думать про свою зарплату, да, про то, что э, есть нечего? Или люди действительно начали чувствовать, что в принципе, да, Заболевание есть, ну как бы люди да не, не умирают там пачками, грубо говоря, они видят у себя в деревне или в городе, окей, больницы не переполнены, в принципе, есть смерти, ну как бы не повально. То есть, как вы думаете, у них это ощущение безопасности из-за того, что реальность такая, или просто им не до этого, им, ну, у них денег не хватает. Последний маленький вопрос про цифры. Про телевидение. У вас же был онлайн-опрос. Получается, в онлайн-опросах же ну, обычно участвуют более такие, ну, не знаю, активные люди, то есть люди, которые обычно не смотрят телевизор. Ну или смотрят, но не только телевизор. И все же в апрельских данных 50% людей, которые получают информацию по covid получают ее из телевидения в том числе. А если посмотреть на возраст, у меня это вообще шокировало. Получается, 40% людей от 18, то есть люди от 18 до 34 лет составляют 40%. Нет, наоборот, 40% таких людей, то есть самые молодые люди, все-таки смотрят телевизор с, с целью узнать про COVID. Меня просто интересует, зачем они смотрят. То есть они смотрят, чтобы чтобы зачем? Есть, зачем, они... зачем? Зачем люди смотрят телевизор, это хороший вопрос. Я не уверен, что Филипп знает ответ на него. Да, я мне знаю, мне что сказать. Значит. Я не так, так <смех> вырезаю. Я понимаю, зачем. На самом деле, там много полезной информации. Там же рассказывают про вирусы и все такое. Но да. мне интересно, они смотрят просто для интереса, чтобы сравнить, или действительно вот эта вот категория молодая в таком количестве способна верить тому, что говорят. Хорошо, а, Ольга, так... у меня есть ответ. А, Вадим, да, извини, пожалуйста. Да-да, давай, Филипп, да, думал, давай тогда начнем. Раз, раз начинаешь, давай тогда с данных, и тогда мы потом Андрей смотрите, уже, что ему... У меня есть ответ на самый первый вопрос про гражданское неповиновение, потому что, ну, я, как социолог, в принципе представляю, что является актом гражданского неповиновения, а что нет. И про цифры, конечно же. Давайте тогда с простого начну с акта гражданского неповиновения. Ответ на этот вопрос является ли фолькс карантин актом гражданского неповиновения? Неповиновения нет, не является. То есть акт гражданского неповиновения предусматривает, ну, какое-то нарушение закона, да. То есть у нас нет закона типа ходить и работать... Работайте, тусуйтесь, <с <с ходите <с по <тунеядцев> барам, как и раньше, развлекайтесь. Ну, налог на тунеядцев – это ну, шутки шутками. Да, шутка, но... да. То есть это скорее, чем чем от неповиновения, это скорее какая-то попытка заместить собой, заместить своими действиями недостаток государственной реакции. Да, То есть это не что-то организованное, да, это не что-то... Такое прямо суперосознанно протестное. То есть в каких-то случаях, безусловно, да, то есть есть очень много людей наверняка, которые думают: о господи, почему же нас до сих пор не карантинировали? Ах, вы, э, убивцы, карантинируюсь я сам из протеста, да, но это типа not so widespread, что называется. да. То есть это не, не от гражданского неповиновения, потому что ну, ничего, законы никакие не нарушается по факту. А, насчет цифр. Почему снизилось опасение коллапса системы здравоохранения? Ольга вынужден вас разочаровать, оно снизилось из-за изменения методологии опроса. <laughs> <laughs> Смотрите, мы в, первом, в самом первом замере, мы, потому что мы, ну, мы спрашивали только тех, кто считает, что ситуация ухудшится, и у нас было значительно меньше вариантов ответа, да, на выборов потенциальных плохих аутхамов. Да? И вот когда мы добавляли экономические какие-то штуки, да, то есть здесь может быть нет. Мы можем, потенциально можем на уровне какого-то тренда да, сказать, что... Ну, потому что мы, конечно же, смотрели и среди тех, кто сказал, что ухудшится по второй волне, да, и цифры в принципе... Ну, что на фоне экономики коллапс системы здравоохранения в апреле был не так важен, да. Мы можем сказать, что есть тренд, но то, что экономические проблемы, вот они более актуальны. Сра... Проводить прямое сравнение с мартовским замером по этому параметру к сожалению, невалидно. Просто за счет того, что мы изменили методологию потому что мы в марте вообще не ожидали, что э, мы будем делать такой вот прям э, трекер. Э, мы думали, это будет какая-то разовая вещь, хоть, надеялись повторить ее хотя бы через месяц два. Вот. Э, а тут да, выяснилось, да, что да, да, это пришел, очень интересно. Барокко, пришлось работать прямо сейчас. Да, нет, нет, почему? Мы без бы запустили бы и без Берока да. так просто. С Бироком удачно совпало. Коллегам нужно да, выразить да. спасибо. Ну вот, ну, это за иконами это круто очень. Да. <laughs> он вот, да, и насчет а, второго вопроса, он на телевизоре, а, да, да, давай. Да-да, про, про телевизор, да. <связывая> про телевизор. <связывая> ну. Маленький этот, реплику, репликующий. Немецкие СМИ уже получили эту информацию от меня, и так рождаются фейк-новости. <связывая> <Я не связывая> <связывая> Ну, мы, мы в презентации всеми силами избегали сравнения, вот именно как, потому что невалидно. Вот надо было, наверное, написать в рамку, взять, что не стоит, да. Ну вот прошу тогда, если можно, еще что-то сделать, остановить распространение фейк-ньюс в Центральной Европе. Отзываем тиражи немецких газет, сразу. Насчет онлайн-опроса, вы знаете, на самом деле, вопреки распространенному мнению, выборка в онлайн-опросе не настолько прямо-таки смещена в сторону умных, молодых, красивых городских хипстеров, которые по утрам пьют смузи. Да, вот, там у нас, ну, наш онлайн-панель – это 100 тысяч белорусов, которые живут в городах. То есть 100 тысяч белорусов – это абсолютно разные белорусы. По доходу они распределены, похоже на то, что мы видим у Белстата. По работе то же самое, по… ну, и там обычные абсолютно люди, которые, может быть, отличаются только от жителей там села, и то мы иногда даже село находим в этой панели. Вот, то есть все окей. Э, здесь мы можем сказать, что мы опросили ну, обычных людей, да, которые э, типичный среди статистических Беларусь. Вот, и среди молодежи 18-24, в том числе много людей, которые с нами не согласны, и которые получают... Ну, и получают информацию они из других источников. Значительно меньше людей в возрасте 18-24 сказали, что информацию о... о стране получают из телевизора. Значительно меньше, это примерно в два раза, чем все остальные. Но 40% людей все-таки смотрят, потому что ну, как бы не все супер модные обитатели Октябрьской. Вот это очень важный момент. Uh, поэтому, кр кроме того, говорить, что они прям-таки доверяют телевидению, мы тоже не можем, потому что мы их не спрашивали, ну, доверяют ли они информации, полученной в телевидении. Кроме того, насчет, ну, то, что я говорил о the record, да, вспомните, пожалуйста, про… Uh, я <связывая> <связывая> да, да, а, Спасибо большое. Ну вот, это к вопросу о том, насколько информации доверяют, не доверяют. Вот. Так что мы не можем говорить, что есть какие-то зомби, зомби до 24 лет, которые все-таки верят в этот ужасный телевизор. То, что они оттуда получают информацию, не, не, не означает сто процентов, что они доверяют. Смотрят они его по разным абсолютно причинам, но делают это значительно реже, чем другие возрастные группы. если можно в этого, я хотел еще уточнить, чтобы ты. Уточнил по выборке, вот у нас вопрос из чата, насколько можно вашу выборку по городам перенести на всю страну, если бы был вопрос по стране, то с вашей точки зрения, чем были бы отличия, то есть насколько, насколько по методологии вот этот опрос с бюроком, насколько данную панель можно считать национально-репрезентативной? Эта панель репрезентирует городское население в возрасте от 18 до 64 лет. Не панель, а именно это исследование. Uh -huh. а, то есть, да, мы можем распространять эти выводы на городское население Республики Беларусь. А, в презентации в некоторых случаях мы даже указываем, если на уровне размера населенного пункта мы наблюдаем а, значимые различия, потому что в Беларуси это всегда так. То есть а, различий восток-запад мало, различий Минск-не-Минск, минск, скажем, да, минск стотысячники тысячники меньше чем сто тысячники совсем меньше чем сто тысячники вот тут различия бывают в некоторых случаях мы пронаблюдали вот по уровню э, городов различия то есть это насколько я помню это были экономические опасения то есть в малые города боязнь потерять доход пока еще не дошла настолько насколько в большие города вот именно на апрель на момент апреля то есть, вот это ключевое различие тогда ясно. Евгений, может быть, тоже хотелось что-то добавить? Я просто добавлю, вот он, онлайн-опрос. Э, это не то, что некоторые думают, как выскакивают такие как тесты в, э, во время посещения сайта. Это профессиональный социологический инструмент. И действительно, мы можем с очень высокой долей уверенности сказать, что э, наши данные репрезентируют э, население Беларуси, по крайней мере, городской были, прошу прощения, тут еще вопрос, были бы отличия по всей стране, я так понимаю, если бы мы поймали еще и сельское население. Но честно, мне на самом деле сложно ответить на этот вопрос. Из тех исследований, которые мы делали на, темы, ну, на разные темы, мы видим, что сельское население просто отстает с небольшим лагом от малых и средних городов. Да, то есть, скорее всего, там было бы больше такого отрицательства чуть-чуть, было бы меньше чуть-чуть переживаний. Вот и все. Ну, а в ост... ну, обычно ролов там тут какой? Минск впереди, с точки зрения тренд-сеттинга, следом за ним областные центры и 10-тысячники, они не отличаются ни по там, потреблению товаров, ни по отношению к ситуации в стране чаще всего. Да? Следом города поменьше до тысяч двадцати и, следом, все, что меньше двадцати тысяч, оно очень друг на друга похоже. Mm -hmm. Спасибо, Филипп. Я вижу, что у в чате еще есть вопросы, только ну, я хотел бы сейчас повернуться и питать слово Андрею, потому что еще среди вопросов Ольги было, в том числе, Андрея много Андрей, Что ты хотел бы и мог бы прокомментировать? Да, я так внимательно слушал Филиппа, что из вопросов Ольги запомнил только про Минздрав. Ольга, если есть еще какой-то, то прошу задать, того как я расскажу про Минздрав. Значит, с Министерством здравоохранения все очень интересно, на самом деле, у нас, если вы помните, если вы знаете, у нас сформировалась коалиция, в которую изначально входило четыре субъекта: это имена, это БКОВИД-19, это Хакерспейс и у Водок Global Travel. На данный момент э, HackerSpace э, публично заявил о том, что они прекращают свою работу с 1 мая, но я знаю, что они там еще какие-то хвосты доделывают, и они, собственно говоря, прекратили свою работу. Водок Global Travel тоже свою миссию выполнил в этой коалиции. сейчас остались, вот, собственно говоря, два субъекта, имена и мы. И у нас есть очень прямой, хороший контакт с представителями Минздрава, которые с которыми мы можем обсуждать разные вопросы, связанные с обеспечением больниц нашей, нашей помощью. То есть это не уровень политического решения, там, как Минздраву себя вести в этой всей пандемии, это скорее вот такие практические какие-то вещи, каким образом мы можем ставить на баланс больниц эти средства защиты. Тут же тоже очень важный момент, что наша инициатива работает исключительно с документами, с официальной передачей на баланс больниц, это по многим причинам было так принято такое решение. Одна из них это то, что мы хотим, чтобы все было по-белому, чтобы мы знали, сколько мы передаем, и больницы знали, сколько они принимают. В любой ситуации мы всегда могли поднять документы и сказать, что вот на такой объем помощи на самом деле был поставлен. Второй нюанс – это то, что если мы передаем партизанскими всякими методами напрямую в отделение, то тогда возникает конфликт внутри больницы, потому что ясно, что главврач хочет командовать, и он имеет на это право, он должен знать все эти процессы, которые происходят у него в отчине. Второй момент – это то, что если отдаешь что-то на отделение, 100%, что в этом отделении это и останется. Остальные врачи не будут иметь шансов получить что-либо. И если, например, происходит такая передача, то тогда внутри начинается просто адская война за этот ресурс. И это все, конечно, очень плохо выглядит, поэтому мы работаем только через администрацию. И администрация в силу уже там своих способностей нормально менеджерить этот вопрос, раздает это все врачам. Тоже нужно понимать, что там даже если мы передаем тысячу респираторов на какую-то крупную больницу, типа десятки или шестерки в Минске, то это капля в море. Это совершенно не те объемы, которых они нуждаются, потому что врачи огромное количество, до 500 человек на смене работает. И вот представьте себе, мы передали тысячу, и их там 500 только за день проходит. Ясно, что респираторы никто как одноразовый не использует, их пытаются там дезинфицировать и прочее, но все равно это достаточно небольшое количество. Вот. Поэтому с Минздравом у нас вот так выстроилось взаимодействие. И с МИДом тоже, как я уже описал, что это возможность работать цепочки диаспора, МИД, Минздрав, больниц. Ну, то есть в первую очередь этот момент. А также нужно отдельно отметить, что в Минздраве есть специальные структуры, такие как Центр оперативного реагирования, который занимается распределением помощи, которая поступает к нему. И вот именно туда сейчас поступают вот те тысячи и тысячи и сотни тысяч специаторов, которые бизнес закупает для белорусских врачей. И они там, собственно говоря, распределяются по э, принципу э, внутренней информации Минздрава и по принципу э, тех э, пожеланий от бизнеса, которые были высказаны. Это очень хорошо видно, например, по ситуации с отчетом Минздрава, когда он показывал самый первый свой отчет, как потратили этот миллион евро, который они собрали. Там же есть и отчет небольшой по кусочку э, респираторов, которые поступили, и видно, что там небольшой перекос в пользу Могилевской области. Это тоже объясняется тем, что... Видимо, донор предложил передать больше на Мобилевскую область, и они получили, соответственно, больше. Ну, так выглядит наше взаимодействие с Минздравом. Ну, если, Андрей, не знаю, может быть тогда, если хочешь, можно вк ответить, включить режимов взрыва, по поводу вопроса э, про вот этот аналог матерей 3.2.8, будет ли какая-то реакция врачей, родственников, как ты видишь, я понимаю, как интервью «Ради свободы», ты очень так, я прекрасно понимаю ситуацию, если уникальная компания эффективна, уходить от таких вопросов, когда мы может быть может что-то прокомментировать, он за рекорд record или off the record, как, как тебе удобно. Я on за рекорд могу сказать, что на данный момент я к сожалению не вижу никаких перспектив такого рода. По одной простой причине, что общая ситуация в Беларуси такая, как она была, она практически не изменилась с точки зрения возможности управления процессами. И я еще раз повторю: и то, что говорил на Радио Свобода, и сейчас что у нашей компании точно нету целей и то участие в политической борьбе, потому что у нас объединило немножко другое, нас объединила помощь медикам, и если мы начнем говорить о том, что вот конкретно Байкови 19 будет участвовать ну, в компании, поддержит там или Баварика, то тогда это просто развалит все наше единство, потому что люди разные собрались, у них разные политические взгляды. Вот. Каждый персонально их, конечно, никуда не делал, он не отказывается от них, я в том числе, но мы работаем для общей цели, которая немножко другая. Если говорить обо всем волонтерском движении, то я бы скорее проводил параллели с Украиной, посмотрел бы, что произошло с волонтерским движением там. И процессы, на самом деле, скорее всего, будут похожи, потому что наши постсоветские страны, они очень сильно смотрят друг на друга, кто как поступает, и я не думаю, что тут судьба волонтерского движения будет чем-то отличаться. Если у государства будет такое желание, он, конечно, может сделать все для того, чтобы волонтеры потеряли и авторитет, и возможность вообще что-либо делать, в том числе и были лишены свободы. Спасибо, спасибо, Андрей. Хорошо, у нас еще был вопрос из чата, касающийся перспектив. Э, вот всеэкономерные ситуации и влияние их на общественные организации. И э, вопрос звучит так, э, как вы думаете, смогут ли НПО продолжать свою деятельность в Беларуси в сложившейся ситуации, и с какими э, ограничениями могут столкнуться? Э, действительно, вопрос, я не знаю, есть ли у нас кто-то, кто, -то, кто э, хотел бы на него э, ответить. Э, у нас, в принципе да Мы больше говорили об обществе, не специалистов по отдельно по НГО, я бы раз... хотел сказать о НГО с точки зрения НГОшника, потому что одна из самых мирной жизни – это работа э, в организациях, которые занимаются образованием взрослых, и, безусловно, если говорить об этом формате, то очень многое меняется, потому что мы сейчас с вами разговариваем офлайн, а не онлайн. Мы не сидим в помещении пресс-клуба, а разговариваем через Zoom. Это уже вот такие конкретные изменения, которые происходят прямо сейчас. Те тренинги, семинары, какие-то учебные курсы, которые проводились очно, они, конечно же, все переходят в заочный формат. И вот я сегодня с большим удовольствием и радостью воспринял информацию, что Google Meet наконец-то появился в общем доступе, и теперь есть еще один инструмент, кроме Zoom и Hangouts, который можно использовать для того, чтобы встречаться, разговаривать и доносить какую-то информацию друг для друга. Это первый момент. Второй момент, конечно, касается того, что все иностранные стажировки, поездки, какие-то совместные семинары за рубежом сейчас полностью ограничены, естественно, мы не можем выезжать, обмениваться опытом с нашими иностранными коллегами, неизвестно, сколько это еще будет продолжаться. Очень многие НГО заточены под это, под стадии uh, турс например, какие-то вот такие вот форматы, ясно, что они сейчас в упадке. Вот. Поэтому э, у НПО на самом деле достаточно большие вызовы и серьезные проблемы, и учитывая то, что э, европейские доноры и американские доноры, вообще все доноры сейчас явно будут переориентировать свою политику на преодоление последствий коронавируса в своих странах, которые самые различные. Это и рост безработицы, это и увеличение проблем, связанных с дистанционным образованием детей, то есть там... Я сам отец 10-летнего ребенка, я вижу, что дистанционно Леша тяжеловато учиться, и как бы там вопрос такой и социализации и дальнейшей, и всяких вещей, они тоже имеют место быть, и поэтому, скорее всего, донорские потоки будут перераспределены в пользу каких-то внутренних программ, и поэтому та часть гражданского общества белорусского, которое работает с деньгами иностранными, им будет намного сложнее. И вот как бы, такой вот мой взгляд на эти все вещи. Понятно, спасибо. Я бы, наверное, от себя хотел э, добавить. Есть э, хоть такой и, э, в отличие от исследований сайта, не называемые репрезентативные исследования, исследования, которые, э, опрос, который делал Пакт, который прошел как раз в инструмент, так или иначе, э, мы взаимодействовали по поводу того, как на них это повлияло, и по крайней мере вода, и данные этого вопрос, по-моему, если не изменить память, просто стар Винзас было, э, были достаточно общем, оптимистичны и скорее показывали... Что, что, чем общественные организации, да, они скорее были, были к этому готовы. Многие воспользовались это онлайн. Конечно, я полностью согласен за те проблемы, которые Андрей обозначил, действительно, это есть. И понятно, что это, это вызовы, как, как с этим справимся, но в принципе все не так плохо. И я бы сказал, возможно, белорусские НГО были к этому готовы больше, чем Например, больше-больше некоторые бизнесы, или, например, уже упомянутые сегодня э, с э, системы образования. Э, вот, но здесь в чате еще один вопрос от Татьяны. Слышали ли вы что-либо о принуждении к помощи госучреждений, детские сады, школы и отражении этого в ГОСМИ, чтобы показать соперничество с гражданским обществом? Э, вопрос, ну, не знаю, насколько вот прямо соперничество с гражданским обществом. Не уверен даже э, такой вопрос к кому. Видел ли кто-то но Ну, мне кажется, это такое, да, скорее, случай, когда такие организации, как Барсам Беларусь, они, конечно, стремятся показать свою активность, но с другой стороны, я не знаю, думаю, вот Андрей как оценишь, мне кажется, может, сказать, назвать, что они там перехват... пытаются перехватить повестку. Ну, а с другой стороны, если они кому то помогают, кого-то поддерживают в медицине, то, наверное, в каком смысле, наверное, и хорошо. Но я могу ответить на тот вопрос, который прямо поставлен прямо. Была такая ситуация где-то в начале апреля, когда одно из заявлений главы государства гласило, что вот прямо там буквально через несколько дней в аптеках и в медучреждениях будет там... Не помню, какое то количество, миллион масок было сказано, по-моему, так и вот тогда была информация о том, что были разнарядки на школы, как раз таки на какие-то бюджетные организации, чтобы они сами шили эти маски и передавали их мечтания. Но после этого, а, не только они, это в, в, в добавок к тому, что Беллик проб должен был делать. Но после этого был достаточно серьезный а, откат, потому что откат к отказу от такой тактики, потому что вышло письмо прокуратуры в котором была описана ситуация, что очень часто эти маски, безусловно, это естественно, потому что они сшиты полукустарным способом, не соответствуют никаким санитарным нормам. И было введено достаточно жесткое ограничение с точки зрения государственных промовских учреждений, ну, любых государственных учреждений на изготовление этих масок, был введен норматив, вот, и потом там немножко ситуация изменилась, сейчас вот вышел на рынок очень серьезный игрок Гродненская табачная фабрика, как бы это парадоксально не звучало, они сейчас выпускают массово маски по 29 копеек, это самое дешевое предложение на рынке, это хорошее Трехслойная или четырехслойная, могу ошибаться, спанбондовая маска с зажимом для носа, то есть та, которая вот реально до кризиса продавалась по 18 копеек где-то так. То есть цена достаточно приемлемая. Единственный минус, то, что они только опытом работают. А, но в целом а, ситуация такая, чтобы там, принуждать госучреждения к тому, чтобы они оказывали помощь. медучреждениям, учреждением, наверное, сейчас этого нет. В начале апреля было вот именно в контексте масок, а сейчас я вот, честно сказать, такого не отслеживаю. Спасибо, Андрей. Хотел спросить, может быть, у нас может, как, как, как показал, к примеру, Ольги, можно не только писать вопросы в чат, но можно и поднять руку. Я так Антон, я не знаю, у нас есть опция в Zoom? А, да, вы можете, какие -то какие -то на варианты? самом деле, мне кажется, что опцию поднятия руки в зуме убрали, я ее, в всяком случае, не наблюдаю, но кто вот хочет задавать вопрос, то вы можете... меня А, да, ну тогда можно поднять, поднять настоящую. руку, да. либо... Включить видео, включить себе микрофон и тоже задать вопрос. В паузу, да, как сейчас, например. Вот. Да. Ну или, собственно, если у, нас, если у нас нет вопросов, мы сможем в том числе потихоньку закругляться, потому что, мне кажется, мы сегодня обсудили действительно очень, очень много всего, мы поговорили и про влияние на общество, затронули уже по сути это вопросы и информационной политики, Uh -huh. uh, и медицинские вопросы, и, и, и, и, и, и даже политические, политические, политические перспективы. Uh, тогда uh, давайте сформим так, есть ли еще какие-то вопросы? Так, вопросов пока, наверное, нету, uh, да наверное, я бы, наверное, еще... У меня к Андрею, наверное. Давай, если, если, если можно. Вот. Андрей, а я тут думаю, что было бы, наверное, здорово. У нас, потому что мы собираемся заниматься инициативой, ну, смотреть, кто из бизнеса помогает именно по COVID-19, думаю, что вам это тоже было бы интересно. Можем как-то контактами обменяться, и где вас найти, чтобы посотрудничать? Да, безусловно. Меня можно найти в Фейсбуке, в Телеграме, значит, я абсолютно открыт к как... этому. А, а, окей. Наверное, Фейсбук Messenger мессенджер вам тогда напишу, а потом уже разберемся. Да, там дальше уже Да, Филипп, у, у меня в Фейсбуке на странице, когда я вчера, вчера делал еще одну напоминалку, поэтому отмечал как раз всех спикеров, аккаунты, так что можете легко найти с друг друга. Да, так что я на самом деле буду рад, если... Если помимо того, что мы все удовлетворили свое интеллектуальное любопытство и обсудили, обсудили важную тему, это еще и приведет к налаживанию какого-то хорошего рабочего контакта между, между Сатио и Байковидом, Возможно, поможет кстати, улучшить исследования, а получить улучшить информацию о происходящем. Тогда я еще раз хотел бы сказать спасибо всем спикерам за то, что согласились сегодня выступить, за то, что нашли время. Особенно, когда, когда Андрей, который очень хорошо описывал по поводу горящего велосипеда, происходящую ситуацию, ситуацию вокруг, я понимаю, как в этом все было тяжело, тем на участие на дискуссию. И спа спасибо также все, всем, всем остальным. Спасибо всем нашим гостям за участие. Традиция, всегда, всегда было приятно завершать дискуссию приглашением, продолжить неформальное общение за бокалом вина. К сожалению, я не могу этого сказать сегодня. Могу как бы только вот помогать обмениваться контактами в Фейсбуке. вот. Поэтому рады были всех видеть, и тогда, наверное, э, до, мы еще увидимся. Антон, может, у тебя еще какое-то завершающее слово? Э, да, но ну, мне понравилось, что был как раз вот кусок не, такой неформальный уже в конце обмена контактами. Это то, что мы просто обычно делаем в э, офлайн режиме в э, пресс-клубе. Э, э, ну да, к, к сожалению... К сожалению, к сожалению, в онлайн-режиме мы, мы, мы такого сделать не можем, но вот какие-то уже попытки сегодня были, это радует. Вообще, спасибо всем спикерам и спасибо всем, кто э, присоединился к нам и задавал вопросы и просто слушал. Все, тогда завершаемся и до встречи на следующих дискуссиях экспертно аналитического клуба. Э, и до встречи, надеюсь, когда все это закончится, мы сможем выпить, так сказать, в тот случай, когда выпить за здоровье, это не просто так, а, действительно встретиться в пресс-клубе, выяснить всем лично. Да, надеюсь, уже в новом здании пресс-клуба. В новом офисе пресс-клуба. Да, ну вообще. Пока еще не все здание. Пока еще не все здание, да, но пока что на офисе. Да, вообще, конечно, пресс-клуб великолепен. смог переехать еще ближе к моему дому, хотя это казалось уже невозможно, но пресс-клуб справился. Спасибо за это, пресс-клуб. Все, рада всех видеть, всем доброго здоровья.